Всем привет, меня зовут Таня и я хочу вам рассказать немного о себе. Ну, я девочка, мальчик, ну в смысле не то, чтобы трансвестит, а да, девочка, пацанка. Для меня нет определенных правил, я живу сама для себя. Ну и хотя нет, у меня есть всего два правила. Это жить как как в себе уходить и всегда быть полезным для мамы, так как мама это самая святая жизнь. Ну, я не знаю, что вам еще про себя рассказать. Я буду снимать видео советы э, и рассказывать вам о... э, ну, обо всем что только понадобится, если что, пишите мне в комментарии, что вам надо, и я буду вам рассказывать и объяснять. Просто за свои 15 лет я столько всего уже повидала, столько всего уже прошла, что мне уже ничего не страшно, я практически уже все знаю. Ну, я думаю, что мы с вами поладим и очень хорошо познакомимся, поэтому спасибо за просмотр, пока.